Здравствуйте! В этом видео мы поговорим о составе Древнеримского легиона. Так сказать, посмотрим на него изнутри, какие были воины, на что делился Древнеримский легион, какие были офицеры. Древний Рим – это государство, покорившее народы Европы, Африки, Азии и Британии. Римские солдаты славились своей железной дисциплиной, а полководцы прошлись по всему Средиземноморью. Римская армия в разное время имела разную численность, количество легионов и построение. С совершенствованием военного искусства изменялись вооружение, тактика и стратегия. В Риме существовала всеобщая воинская повинность. В армии начинали служить юношами с 17 лет и до 45 в полевых частях, после 45 и до 60 служили в крепостях. От службы освобождались лица, участвовавшие в 20 кампаниях в пехоте и в 10 в кавалерии. А теперь давайте рассмотрим феномен римской армии поподробней. Итак, чем же была величественна древнеримская армия? Многие десятилетия армия Рима не знала о себе равных, сметая врагов одного за другим. Римляне продумали все до мелочей и создали организационный шедевр своего времени, заслуженно названный военной машиной. Собравшись вместе, установленным консулом, новые легионы проходили суровую тренировочную программу. 90% солдат уже доводилось служить в армии, но и они нуждались в переподготовке. Новобранцам же было необходимо пройти базовое обучение. Во времена империи их заставляли сражаться со столбом, используя утяжеленное оружие. Как выглядела их тренировка? первый день солдатам нужно было пробежать 6 километров в полном снаряжении, на второй день они чистили доспехи и оружие, которое проверяли их командиры. На третий день они отдыхали, а на следующий день упражнялись с оружием. Для этого использовали деревянные мечи, обтянутые кожей. Во избежание несчастных случаев, кончик меча снабжался насадкой, а которыми пользовались для упражнений, также были защищены. На пятый день солдаты опять пробегали 6 километров в полном снаряжении, а на шестой вновь занимались своим оружием и так далее. Обучение бойцов Римского манипулярного легиона прежде всего заключалось в том, чтобы выучить солдат идти вперед по приказу Центуриона, заполнять разрывы в боевой линии в момент столкновения с противником, спешить слиться в общую массу. Выполнение этих маневров требовало более сложного обучения, чем при обучении воина, сражавшегося в фаланге. Обучение заключалось еще и в том, что римский солдат был уверен, его не бросят одного на поле боя, что товарищи поспешат к нему на помощь. Римская армия, славившаяся своей дисциплиной, в отличие от других армий того времени, целиком была во власти полководца. Малейшее нарушение дисциплины каралось смертной казнью, также и невыполнение приказа. Сначала провинившегося секли розгами, затем отрубали голову топором, как мило. Если часть или же все войско обнаруживала трусость в бою, то проводилась децимация, то есть убивали каждого десятого. Если солдат засыпал на посту, его отдавали под суд, а затем забивали насмерть камнями и палками. За легкие провинности могли выпороть, понизить в чине, перевести на тяжелые работы, уменьшить жалования, лишить гражданства и даже продать в рабство. Но были, конечно, и награды, притом неплохие. Могли повысить в чине, увеличить жалования, наградить землей или деньгами, освобождали от лагерных работ. награждали знаками отличия, серебряными и золотыми цепочками, браслетами. Награждение проводил сам полководец. Обычными наградами являлись медали, фалер с изображением лика бога или полководца. Высшими знаками отличия были венки. Дубо давался солдату, спасшего товарища римского гражданина в бою. Венец зубчатой стеной тому, кто первый взобрался на стену или вал вражеской крепости. Корона с двумя золотыми носами кораблей давалась солдату, первому вступившему на палубу вражеского корабля. Осадный венок давался полководцу, снявшему осаду с города или крепости, или освободившему их. Но самая высокая награда, триумф, давалась полководцу за выдающуюся победу, при этом должно было быть убито не менее пяти тысяч врагов. Триумфатор ехал на позолоченной колеснице в пурпурной манте, расшитой пальмовыми листьями. Колесница была запряжена четверка белоснежных лошадей. Перед колесницей несли военную добычу и вели пленных. За триумфатором шли родственники и друзья. Песенники, солдаты. Звучали триумфальные песни, то и дело раздавались крики «Ио! Триумф!». Однако имелся и раб, стоявший позади триумфатора на колеснице, который должен был напоминать ему о том, что тот простой смертный, чтобы он не зазнавался. Щиты скутумы, имели полуцилиндрическую форму и делались из легких, хорошо просушенных, плотно пригнанных друг к другу досок осины или тополя, обтянуты полотном, а сверху бычьей кожей, высотой около 150 сантиметров, закрывавшие все тело воина, кроме головы и ступней. По краю щиты окаймлялись полосой металла, бронзы или железа, и крестом клались полосы через центр цилиндра. И в центре помещалась остроконечная бляха, умбон, которая являлась навершием щита. И так как он был съемным, то легионеры хранили в нем бритву, деньги и другие мелкие вещи. С внутренней стороны были ременная петля и металлическая скоба, на которых написано имя владельца и номер центурии или когорты. Кожа могла быть крашеная, красная или черная и руку просовывали временную петлю и брались за скобу, благодаря чему щит плотно висел на руке. Шлем. На шлеме три пера длиной 40 сантиметров, и в древние времена они были бронзовые, а чуть позже – железные. Шлем иногда украшался в виде змей по бокам, которые наверху образовывали место, куда вставляли перья. Более поздние времена единственным украшением шлема был гребень. Панцирь из металлических пластин, в ранние времена бронзовый, позднее железный, наиболее распространенный в римской армии. Также имелся кожаный панцирь с нашитыми на него металлическими пластинами. Чешуйчатый панцирь из металла состоял из двух половин, скреплявшихся ремнями. Оружие. Кавалерийский меч в полтора раза длиннее пехотного. Мечи обоюдоострые, рукояти делались из кости, дерева или металла. Пелум – это тяжелое копье с металлическим наконечником и стержнем. Наконечник за зазубринами, древко деревянное. Пелум металли по щитам противника. Пившийся в щит копье тянуло его к низу, и воин был вынужден бросить щит, так как копье весил от 4 до 5 килограмм и тащилось по земле. Вооружение пехотинца. Основной вид наступательного оружия у римлян короткий, порядка 60 сантиметров. Меч из высококачественной стали, обоюто острый гладиус. Основной организационной и тактической единицей армии являлся легион, в котором порядка 4,5-5 тысяч солдат. Он разделялся на когорты, манипулы Центурии и Декурии, проводя аналогию современности, то это роты, взводы и отделения. Кантуберний – это 8-10 человек, являлся мельчайшей тактической единицей в структуре вооруженных сил Древнего Рима. Центурия – 60-100 человек, и она состояла из 10 кантуберниев. Центурия не выступала в бою в качестве самостоятельного тактического подразделения. Манипула. 120-200 человек. Она состояла из двух центурий. Основное тактическое подразделение легионов в период существования манипулярной тактики. В линиях манипулы стояли предположительно в колонообразных построениях, Они а непосредственно перед боем развертывались, образуя сплошной фронт, который был более предпочтителен не только в ближнем, но и в метательном бою. Когорта. Это примерно 960 человек в первой и 480 в остальных. Это одно из главных тактических подразделений римской армии. Когорты имели нумерацию с первой по десятую, а центурии внутри когорт с первой по шестую. Но не стоит забывать, что в первой когорте было лишь 5 центурий и она была сдвоенной. Таким образом, в легионе было 58 центурионов и примипел. Номер центурии, который командовал каждый центурион, непосредственно отражал его положение в легионе. То есть самое высокое положение занимал центурион 1 центурии 1 когорты, а самое низкое центурион 6 центурии 10 когорты. Стоит отметить, что имелось еще и турма. Это подразделение эскадрона, конный отряд из 30-32 человек. В легионе всего имелось 10 турм, которые делились на три десятка. Декуриями командовали три декуриона, один из которых командовал всей турмой. старшие офицеры. Легат Августа Пропретор. Командир двух или более легионов. Императорский легат также служил губернатором провинции, в которой подконтрольные ему легионы были расквартированы. Данный легат из сенаторского сословия и назначался самим императором и обычно занимал должность на протяжении трех или четырех лет. Легат легиона. Командующий легионом. На этот пост император обычно назначал бывшего трибуна на 3-4 года, но легат мог занимать свой пост и гораздо дольше. Трибун Латиклавий. Этого трибуна в легион назначал император или сенат. Обычно он был молод и обладал меньшим опытом, чем пятеро военных трибунов, тем не менее должность его была второй по старшинству в легионе, сразу после легата. Префект лагеря. Третий по старшинству пост в легионе. Обычно его занимал получивший повышение выходец из солдат-ветеранов, ранее занимавший пост одного из центурионов. Трибуны Ангустиклавии. В каждом легионе имелось 5 военных трибунов из сословия всадников. Чаще всего это были профессиональные военные, которые занимали высокие административные посты в легионе, а во время боевых действий могли при необходимости командовать легионом. Средние офицеры. Примипел. Самый высокий по рангу центурион легиона, возглавлявший первую сдвоенную центурию. Центурион. В каждом легионе имелось 59 центурионов, командиров центурий. Они представляли собой основу и костяк профессиональной римской армии. Это профессиональные воины, которые жили повседневной жизнью своих подчиненных солдат, а в ходе боя командовали ими. Обычно этот пост получали солдаты-ветераны. Однако Центурионом можно было стать и по непосредственному указу императора или иного высокопоставленного чиновника. Младшие офицеры. Опцион. Помощник Центуриона. Заменял Центуриона в бою в случае его ранения. Он выбирался с самим Центурионом и своих солдат. Тессерарий. Помощник Опция. В его обязанности входили организация караулов и передача паролей часовым. Декурион. Командовал отрядом конницы от 10 до 30 всадников в составе легиона. Декан – командир 10 солдат, с которыми он жил в одной палатке. Также имелись еще специальные почетные посты. Например, Аквилифер – это важный и престижный пост, дословно перевод, несущий орла. Потеря символа, то бишь этого самого орла, считалась ужасным бесчестием, после которого легион расформировался. Если орла удавалось отбить или вернуть иным способом, легион заново формировались тем же именем и номером. Сигнифер. Это казначей, отвечавший за выплату жалования солдатам и сохранность их сбережений. Имагинифер. В бою нес изображение императора. Вексилярий. В бою нес штандарт, векселум, определенной пехотной или кавалерийской части римских войск. Тубицан. Трубачи, игравшие на тубе, представлявшую собой медную или бронзовую трубку. Они призывали воинов к атаке или трубили отступление. Эвокат. Солдат, отслуживший срок и вышедший в отставку, но вернувшийся на службу добровольно по приглашению консула или другого командира. Такие добровольцы пользовались особо почетным положением в войске, как опытные закаленные солдаты. Их выделяли в особые отряды, чаще всего состоявшие при полководце, как его личная охрана и особо доверенная гвардия. Дубликарий. Выслужившийся рядовой легионер, получавший двойное жалование. Что ж, на этом видео подходит к концу. Надеюсь, это было познавательно и интересно для вас. До свидания, еще увидимся.